Да, и у нас на медиасцене сейчас Анастасия Югова, преподаватель официальной академии Вк бизнес, автор бестселлера, продвижение ВКонтакте. Как сделать из группы генератор продаж автор лучшего сервиса по мнению пользователей ВКонтакте. Ну, слушайте, титулов у вас по много. Победитель конкурса разработчиков ВК фреш код на платформе ВК Создатель одного из крупнейших профильных сообществ по маркетингу. Приветствуем Анастасию Югову. Здравствуйте. Здравствуйте, приятно, что пригласили. Да, значит, я прежде всего сейчас хочу задать вопрос, который пока что вам еще не задавали. Так, спрашивает Елена. У нее есть сообщество в ВКонтакте. Пока работал Инстаграм, просмотры в ВКонтакте были по тысячи и более. После прекращения работы Инстаграм все наоборот произошло. Просмотры в ВК упали до 200-300. Почему так произошло и что делать? Смотрите, нам нужно понять просмотры, это а, дневного охвата, просмотры месячного, просмотры от подписчиков. Ладно, не буду погружаться в дебри, давайте разберем матчасть. Первое. У любого поста есть три вида охвата. Это по подписчикам, сколько наших подписчиков видит наши публикации. Второе. Это а, виральный охват. То есть ВКонтакте встраивает ваши посты в ленту пользователей, которые на вас еще не подписаны. И в результате за счет алгоритма ВКонтакте мы можем привлечь новую аудиторию без затрат на рекламу. И третий вид – это рекламный охват, который исходит из того, настраивали ли вы платный инструмент продвижения или нет. И это все просмотры. И просмотры, и охват, это не одно и то же. Но условно. Если я зайду в ваше сообщество три раза и увижу конкретный пост, то охват будет равен единице, потому что это уникальные пользователи, а просмотры будут равны трем, потому что конкретный пользователь просмотрел три раза вашу публикацию. И если мы говорим о том, что просмотры сейчас... Падают. Если это просмотры поста, посмотрите, а виральный охват упал у вас, а охват по подписчикам или а вообще вы просто на общую смотрите картину. Если охват, например, по подписчикам, вы можете настроить рекламу и показать вашей аудитории ваш пост, это нормально. Если виральный охват, то нужно принять как данность, мы не можем управлять виральным охватом. Это как бонус от умной ленты за то, что мы классно ведем контент. И в целом, для того, чтобы сейчас повысить охваты ВКонтакте, нужно сделать следующее действие. Первое, мы можем увеличить частоту постов. То есть, если вы выпускали один пост в неделю, выпускайте один пост каждый день или несколько постов каждый день. За счет увеличения количества постов у нас возрастет количество людей, которые хоть и раз могут встретить наш пост в ленте. Никто не увидит все ваши посты, это меньше процента. И в результате охваты общие, дневные по подписчикам у нас возрастут, и это классно. Если мы хотим увеличить виральный охват, ну, то есть привлекать аудиторию без затрат на рекламу, то нам нужно делать виральный контент. Что это такое? Это контент, который нравится пользователям соцсети. Вот, например, вы лайкаете рекламу, я лайкаю рекламу и, ну да, почему нет, ну просто пойти, вот у моей супруги, у нее школа шахмат-феномен, мы даем рекламу, поэтому я понимаю и цену этой рекламы, и усилия, которые тратятся. Мне совершенно нормально взять и кликнуть чужую рекламу, если она как-то коррелирует. Да, но рядовой пользователь заходит в соцсети для того, чтобы отдохнуть. И когда соседние соцсети сначала заблокировали возможность показа рекламы, как отреагировали рекламодатели? «Господи, как нам сейчас работать?» Как отреагировали пользователи?» Классно! Да, <laughs> Наконец-то да. у нас не будет рекламы в ленте. И зачастую рядовой пользователь не лайкает рекламу. Да, лайки есть, но их мало. И за счет этого умная лента считает, что ваш контент недостаточно интересен, угу. и на продающие посты вы не получаете много охвата. Поэтому, если мы... Постим уже не продающие посты, а добавляем посты на вовлечение, например, на лайки, репосты, комментарии. Для умной ленты это сигналы, что ваш контент интересен, и она охотнее встраивает эти посты в умную ленту читателей, которые на вас не подписаны. И для этих целей я рекомендую делать подборки полезностей, потому что их активно репостят. Угу. Не запутала вас? Не запутали. У меня, знаете, когда вы выступали, у меня возник... возникло удивление. Вы сказали, значит, что по вашим выкладкам, собранной статистике, примерно 84% людей не пользуются хэштегами, ключевыми словами. И получается, что этот ресурс, инструмент, он не очень рабочий, не очень воздействует. Ну, Во-первых, я не очень понимаю, почему так, если в Фейсбуке и в Инстаграме это работало, а здесь почему-то нет. Ну, это Аудитории угу. вроде бы те же самые стали, нет? Почему? А потому что все кроется в алгоритмах ВКонтакте. Если в Инстаграме у нас по сути единственный механизм поиска контента это нажатие на хэштег. Угу. Ну, например, маникюр, сокол, там метро или какой-то конкретный город, то ВКонтакте мы можем вбить просто маникюр, пробел, сокол. И найдем все, что связано с этими ключевиками. Мы найдем сообщество, мы найдем посты, мы найдем всяких пользователей, которые себя называют ноготочки. И для этого, в общем, не нужно писать внизу, там маникюр, вот все, что вы перечислили. Не нужно. То есть оно как бы встроено внутри текста публикации и система сама да, как бы, -то, да. да? ага. То есть на самом деле они существуют, просто их не нужно вписывать отдельно. Да, все правильно. Отлично. И, кстати, сейчас... По последним моим наблюдениям, вообще посты из ВКонтакте отлично ранжируются поисковиками. Угу. И они попадают в топ-выдачи поисковиков, они попадают в поле ⁇ Быстрый ответ ⁇ И более того, туда попадают даже старые ваши публикации. Например, посты, которые вы публиковали несколько лет назад, могут вполне оказаться в поле ⁇ Быстрый ответ ⁇ И казалось бы, люди... Ну, например, я, когда запрашиваю информацию, получаю быстрый ответ в Яндексе, я редко перехожу на источник. Ну зачем, я же проблему решила. Угу. Но пользователи, когда видят, что опубликовано от сообщества ВКонтакте, переходят, пишут комментарии, вступают, и это очень круто. И срок жизни поста у нас получается не несколько дней, а зачастую несколько лет. Угу. Слушай, у меня еще один прикладной вопрос. Например, вот есть человек, ну, допустим, пусть это буду я. Вот я себе завел аккаунт во ВКонтакте, он у меня давно существует, и у меня стоит вопрос, значит, нужно ли мне развивать сообщество. Сообщество, как я понимаю, делится на создание либо группы, либо некого канала, как-то так, да, по-моему, называется? Ну, практически. Да. Есть группы, публичные страницы да. и мероприятия. Вот. Мне кажется, существует путаница, потому что я для себя, конечно, пытался решить, что же мне себе завести, группу или вот публичную какую-то страницу, я не смог пока что определиться, что для меня выгоднее. Я пока что для, для проформы, так сказать, завел себе группу. Но большой вопрос, что лучше мне завести? Например, я хочу продвигать онлайн-курсы саморазвития. То что лучше бы заводить? Лучше заводить страницу бизнеса в формате публичной страницы. Вообще, с группами, пабликами, мероприятиями есть интересная история ВКонтакте. Uh -huh. Раньше было всего три вида, и uh -huh. человек понимал, что, окей, если у меня что-то, какое-то закрытое мероприятие, то я там создаю мероприятие. Если у меня достаточно интимная ниша бизнеса, ну, например... Какой-нибудь медицинский центр лечения псориаза, у меня был такой клиент. И мы понимаем, что пользователи не хотят сильно афишировать, что у них есть такие проблемы со здоровьем, и для этого идеально подходят группы. Публичные страницы, в чем их плюс? Они отображаются в блоке подписок у всех ваших подписчиков. <связывающих> И это дополнительная точка касания, и вы можете привлекать аудиторию без затрат на рекламу. Ну, например, у вас курсы саморазвития, и наверняка люди, которые интересуются саморазвитием, стараются окружать себя людьми, которые разделяют их э, образ жизни, их лайфстайл, их мировоззрение. И если они регулярно заходят э, на вашу публичную страницу, то в топе подписок а, ваше сообщество поднимается вверх. И более того, на первых двух строчках располагаются те сообщества, с которыми человек взаимодействует регулярно, а на третьем, четвертом и пятом месте те сообщества, в которые он вступил недавно. Но это актуально только для сообществ в формате публичной страницы. Угу. И в итоге получается очень крутой, а, крутой способ привлечения аудитории без бюджета. Но публичных страниц есть три вида. Да, ВКонтакте хотел. ВКонтакте хотел упростить. Все путались между группами и пабликами, поэтому сделал вообще шесть видов сообществ для того, чтобы человек мог все-таки понять, что ему нужно. Чтобы было проще. Ну, вот хотел как лучше получилось, как всегда. Я рекомендую в любой непонятной ситуации ставить страницу бизнеса. Почему? Потому что порой в ВКонтакте бывают акции в поддержку бизнеса, угу. где именно категории из а, данного вида сообществ попадают под различные спецпредложения. На моей памяти было удвоение рекламного бюджета, утроение рекламного бюджета, да, даже... То есть у тебя там лежит, допустим, 15 тысяч рублей нет, и у тебя раз и сделалось 45? Вот, например, недавно я воспользовалась акцией, когда ты кладешь 8 тысяч рублей, это максимальная сумма пополнения, а на счет тебе зачастую. 24 тысячи рублей угу. и это актуально для страниц бизнеса но в рамках именно конкретно этой акции там были еще дополнительные условия что иметь расчетный счет в определенном банке угу. но зачастую э, есть акции где нет таких привязок просто кладешь 1000 рублей тебе зачисляют 2000 рублей и на мой взгляд это идеально поэтому в любой непонятной ситуации создавайте э, страницу бизнеса в формате паблика. Есть вопрос еще, значит, такой. А как находить блогеров, ну, видимо, имеется в виду как бы публичных, прям сильных блогеров для продвижения во ВКонтакте? Здесь вам помогут парсеры, к сожалению, вручную это Парсеры будет... это что? Это программы, которые созданы для сбора и анализа открытых данных в соцсетях. Иными словами, мы можем собрать всех, у кого в статусе есть нужное нам ключевое слово. Ну, например, часто шеф-повара пишут в статусе, что они шеф-повар в таком-то ресторане. И мы можем собрать всех людей во Вконтакте, которые имеют в качестве статуса ключ шеф или шеф-повар, например, mm -hmm. и с ними работать. И мы можем за счет э, применения фильтраций найти тех, у кого, например, верифицированные страницы, у кого много друзей, или у кого много подписчиков. Но главное, нужно смотреть еще глазами, какой охват у их постов. Бывает такое, что блогеры накручивают аудиторию, либо сейчас некоторые блогеры пришли и начали использовать механики продвижения из Инстаграма. Ну, например, на моей памяти я несколько дней назад встретила конкурс, где нужно было подписаться на 5 блогеров, и между теми, кто подпишется на всех, было разыграно 50 тысяч рублей. Спойлер, э -э, эта механика нарушает правила ВКонтакте, за это ваши личные страницы могут быть заблокированы, Ваше ваши сообщества могут быть заблокированы, но не суть. За два дня люди набрали 500 тысяч подписчиков, и, казалось бы, аудитория колоссальная, но будем смотреть трезво. Что это за аудитория? Это аудитория халявщиков, которой неинтересна жизнь блогера, которой неинтересна продукт, который mm -hmm. он предоставляет. Им интересно 50 тысяч рублей. И, может, в ближайшем будущем этот блогер снова захочет разыграть деньги, и поэтому я буду на него подписан. Поэтому, на мой взгляд, первое – это использование парсеров. Используем ключевые слова. Можно даже внутри крупных профильных сообществ найти людей с наибольшим количеством подписчиков и даже с галочками. Ну, mm -hmm. то есть, если вы знаете, что условно… ну вы продвигаете продукт ну, для тех же самых э, последователей шеф-поваров. Ну, например, что у вас какая-то линейка кухонных ножей, которые готовь как шеф-повар. Угу. И вы можете найти профильные сообщества, например, э, «Я повар», «Я шеф-повар», «Типичный повар». Либо сообщества с профильной литературой для шеф-поваров, это более актуально. Найти среди них э, людей, которые имеют максимальное количество аудитории, перейти к ним, посмотреть глазами, что она не накрученная, что охваты соответствуют количеству подписчиков, и уже с ними работать. Да, еще, значит, смотрите, вот такой вопрос. Аудитория, ушедшая из Фейсбука и Инстаграма, во многом открыла для себя ВКонтакт заново, обнаружив, что это уже не про школьников. Действительно, многие считали еще полгода назад, что это школьная это соцсети, там свои интересы. Какие плюсы вы видите во ВКонтакте сейчас и чем многие пользователи мало пользуются, а стоило бы. Так, о, на самом деле я сталкивалась даже с обратным мнением, что ВКонтакте не школьники, а ВКонтакте уже, по сути, пенсионеры сидят. <сёк> <сёк> это <сёк> самое частое возражение о том, что в Инстаграме молодая аудитория, в Фейсбуке это те, кто путешествует, те, кто занимается саморазвитием, достаточно э, успешные там представители бизнеса, а вот ВКонтакте те, кому не повезло не быть ни молодым, ни красивым, ни умным, <сёк> просто... Но на самом деле это заблуждение, потому что это крупнейшая соцсеть. Даже до блокировки Инстаграма мы видели, что по объему аудитории ВКонтакте лидировал. Просто там слишком много разношерстной аудитории. Mm -hmm. И какие недооцененные механизмы, знаете, на самом деле я затрудняюсь ответить, потому что ВКонтакте вот те, кто был раньше. Для тех, условно, ВКонтакте Это как некая палка, которая непонятно, как пользоваться, Что-то устаревшее А сейчас они пришли, они видят не палку А уже какую-то панель управления от самолета Где много функций И непонятно, куда уже нажимать Непонятно, да И, на мой взгляд, первое Что нужно сделать Если ты занимаешься бизнесом, открываешь страницу бизнеса Не пробуй даже продвигаться там, С личных страниц Я скорее даже... С личных страниц не нужно продвигаться Нет, нет, неэффективно не более того, вашу личную страницу могут исключить из поиска ВКонтакте, так как посчитается слишком рекламной. Вообще, в чем разница между тоже личными страницами и сообществом? Про первый вопрос я тоже помню, держу его в голове и отвечу на него, да. Дело в том, что в сообществе у нас много инструментов. Мы можем подключить инструмент рассылок легальных для взаимодействия с аудиторией. Ну, например... Я интересуюсь курсами саморазвития Я могу подписаться на рассылку в вашем сообществе Для того, чтобы получать анонсы новых курсов Потому что мне это важно, мне это интересно А если вы еще и скидочку дадите за предзаказ, это mm. очень круто И если мы то же самое попробуем сделать с личных страниц Рассылать, что вот, а у меня открылся курс Уже где-то на втором-третьем сообщении Вашу страницу отправят заморозку за рассылку спама Потому что пользователи не хотят получать рекламу в личные сообщения если они не давали на это согласие, и в дальнейшем, если вы снова нарушите правила ВКонтакте, вас заблокируют. О, у меня была вообще интересная история. А блокирует надолго? Сначала до смены пароля, потом на сутки, потом на трое, потом навсегда. Четыре я шага до смерти. Ну, там может быть по разному, в зависимости от тяжести нарушения, поэтому я, да, я не рекомендую. У меня была вообще интересная история. Я действительно специализируюсь на продвижении ВКонтакте 6 лет. Угу. У меня активное сообщество, там о, в одни моменты у меня по 900 комментариев на каждый пост собирали. И в какой-то момент мы личную страницу заблокировали. Я не понимаю, пишу в поддержку, а почему так произошло? Это было где-то в 2018 году. Оказывается, что я поставила лайк. На репост моего же поста, то есть я написала пост в своем сообществе, пользователь сделал к себе репост, написал сопутствующий текст о том, что как это круто, как здорово, как полезно, я поставила лайк, потому что мне понравилось это, пользователь пожаловался на меня на спам, на этот лайк, и меня заблокировали. То есть по жалобе можно получить банк. Да, да. Mm -hmm. И потому что модератор конкретно перешел на мою страницу. Он посмотрел, что я маркетолог, и страница выглядела вполне рекламной. То есть я не постила какие-то свои хобби, то, чем я занимаюсь. У меня там в основном была тоже работа, но mm -hmm. я этим живу. И он посчитал, что я таким образом привлекаю внимание к своей личной странице. И на сутки меня выключили из рабочих процессов. Короче говоря, публичная страница... Да, бизнес до бизнес-сообщество uh -huh. и э, я бы сказала даже о не да не да господи <сёк> не тех которые мы не можем оценить по, за, по достоинству инструментах а те которые не работает вконтакте, но работали в инстаграме. Например, в инстаграме классно работали сторис, потому что мы могли быть ближе к людям, мы mm -hmm. показывали свою личность, и люди покупали на эмоциях. Это классно. Если мы в сообществах бизнеса попробуем постить сторис, да, технически у нас получится, но их охваты будет в районе процентов Почему? Потому что когда человек заходит на новостную ленту, он видит сверху кружочки со сторис. Сначала идут э, истории их друзей, они окей, okay, посмотрели, а в самом конце ленте, в отдельной вкладке, ему нужно на нее нажать. О, выпадающий список э, попадает несколько э, сообществ, на которые он подписан, которые запустили свою рекламу. И будет ли он смотреть эту рекламу? Да, скорее всего, нет. нет Зачем? Не да. Ага. Зачем ему лишнее время тратить, зачем ему делать лишние клики, чтобы посмотреть рекламу? И в итоге охваты крайне низкие, но охваты у сторис, они работают. Из недооцененных, наверное, видите, мне достаточно все привычные инструменты, поэтому сложно сказать, рассылки работают отлично чат-боты работают отлично ежедневный контент постинг работает отлично клипы сейчас это новая волна с которой можно действительно снять сливки можно работать и это единственное место где работают хэштеги кстати а клипы это аналог сторис? нет это аналог рилс ага. а, stories stories а, клипы рилс а, сюжеты а, highlights mhm. Будем на да. новые Слушайте, У меня еще один вопрос. Я знаю людей, которые развивают во ВКонтакте очень большое сообщество. Сколько они уже лет? Ну, не помню. Ну, допустим, три года. В общем, они набрали 2 миллиона себе подписчиков. И в какой-то момент времени у них возник вопрос про дочитывание, про то, что люди мало вовлечены, потому что количество лайков и комментариев маленькое. Они задаются вопросом. А, нужно ли им продолжать постить, как они себе поставили план, допустим, 5 материал публикаций в день на этом сообществе? Или нужно уменьшить, потому что люди перегружены всей этой информацией, и чтобы людей не отпугнуть количеством постов, а, нужно бы их уменьшить. Это верная тактика или нет? Нет, все зависит, во-первых, от цели сообщества. Это информационно-развлекательное? Да. А, нужно увеличивать количество постинга как минимум до 20 постов в день, а то и больше угу. Всех постов никто не увидит Увеличится количество тех, кто увидит хотя бы один пост в своей ленте это важно, и в итоге у нас охват начнет расти, и мы должны внедрить еще и контент на лайки, на репосты, на комментарии, но на комментарии можно, на самом деле, в последнюю очередь, потому что, несмотря на кажущуюся ценность этого целевого действия, больше всего на набор, на набор охвата влияют лайки. А что мы лайкаем? Мы можем сделать мем по теме сообщества. Ну, например, я в своем сообществе недавно опубликовала мем, инстаграмщица пришла в одноклассники, си... такая лавочка, сидят две бабульки, которые обсуждают, и рядом такая девушка красивая-красивая. Это смешно, забавно, и охваты достаточно высокие. То есть за счет такого простого контента мы можем увеличить и вовлечение, и охваты, и сейчас еще есть такой нюанс. Недавно на одном из публичных мероприятий, буквально на днях, представитель ВКонтакте проговорился о том, что у крупных сообществ было искусственное э, снижение охвата, то есть был определенный блок на то, чтобы они не набирали слишком большой охват. Что же они делают? Что же они себе позволяют? Ну, видимо, это сделано для того, чтобы дать буст маленьким сообществам, mm -hmm. но тенденция на самом деле это грустная, потому что маленькие сообщества зачастую не умеют качественно работать с контентом. И интересный контент от крупных сообществ канул в лету, и в итоге мы получаем низкие охваты везде и малый процент просмотра ленты. Сейчас это все исправляют, и действительно я наблюдаю рост охвата в своем сообществе, в сообществе коллег, в информационно-развлекательных пабликах. И то есть вашим знакомым нужно просто увеличить количество контента и добавить контент на вовлечение. Важно! Один пост. Одна мысль, одна, одно целевое действие. То есть не бывает такого поста, где пользователь и проголосует вопросы, и поставит лайки, и напишет комментарии, сделает себе репост. Угу. В лучшем случае он сделает что-то одно. В основном он вообще пролезнет. Угу. И наша задача сделать так, чтобы количество взаимодействий увеличилось. И также количество дочитываемой времени чтения увеличивалось. Это будет тогда работать на алгоритмы умной ленты. А стоит ли э, в своем тематическом плане для постинга э, делать э, ну, упор прямо на совершенно разные, например, публикации на совершенно разные, например, то есть здесь у тебя там 5 текстовых пройдет публикаций, 5 э, фото публикаций, 5 видео и 5 каких-нибудь рисунков, условно говорю, и получится то, о чем вы 20 публикаций угу. в сутки. Стоит так делать? Или да, стоит. стоит. И лучше миксовать и смотреть, какой контент умная лента сейчас предпочитает. Например, если мы выберем формат э, поста статья из редактора ВКонтакте, то зачастую у нее сниженный охват, потому что пользователю для того, чтобы изучить контент, приходится делать лишние клики, прочитать статью, открыть ее, пролистнуть. Угу. И редко кто может написать такую классную подводку, чтобы заставить пользователя сделать это действие. В результате охваты ниже. Также зачастую охваты низкие у постов с гиф-изображениями. Ну, к сожалению, умная лента почему-то их не любит. Хотя гифки это классно, весело и даже позитивные реакции не вытягивают. Наиболее эффективный формат контента сейчас текст плюс картинка. Просто банально оно работает. Либо, если мы говорим о юморе, это картинка без текста. Это тоже работает. Возможно, в ближайшем будущем мы увидим рост охвата у постов с видео. Потому что по тем действиям, которые я наблюдаю сейчас, есть и интерес у пользователей к видео. И ВКонтакте сами заинтересованы в росте данной платформы. То есть в росте раздела с просмотрами видео. Ну, конечно, видео рулит на самом деле, да они туда могут строить свою рекламу и заработать больше. Угу. Поэтому интерес достаточно простой, логичный и понятный. И, скорее всего, в ближайшем будущем мы увидим рост охвата у постов с видео. Но пока такого нет. Еще один очень практический вопрос. Понятно, что сейчас просто не типа война и мир, как бы никто не дочитывает до конца. Угу. Но все-таки хотелось бы хотя бы примерно понимать, есть ли какой-нибудь оптимальный объем по количеству знаков в публикации. 300 знаков публикация, 100. 500 знаков публикации что какой формат самый клевый такого нет все зависит от целевой аудитории если мы работаем с аудиторией подростков это клиповое мышление три секунды завладели вниманием показали картинку на эмоциях продали все окей если мы говорим про взрослую аудиторию она часто действительно читает если статья интересная целевая угу. они будут дочитывать до конца главное соблюдать редактуру чтобы были заголовки под заголовки чтобы сам заголовок был цепляющий, дальше шел вовлекающий абзац, который объясняет, а почему тебе действительно нужно и интересно будет прочитать конкретный пост. Далее мы видим уже по подзаголовкам, что... Тематика поста действительно для нас целевая, вау, классно, угу. и мы начинаем работать. Я делала длинные посты, при том э, сериальные посты. Например, когда я готовила к выпуску свою книгу, для меня это был новый опыт, и мне хотелось им поделиться. И я понимаю, что для читателей это тоже интересный формат контента, потому что из моего окружения только один человек выпускал книгу через одно из крупнейших издательств. Все, и я каждый свой шаг начала описывать пользователи читали, как я понимала, что они полностью читали, потому что в конце у меня шел вопрос, на который mm -hmm. они давали yeah, ответ. Yeah, uh -huh. Да. И за счет э, там серии порядка 7-8 постов я видела, что люди читают, им mm -hmm. интересно, потому что тема их увлекает. То же самое. Просто мы можем зайти в статистику сообщества, нажать на вкладку записи, сделать выгрузку и проанализировать, а какой формат контента у нас наиболее любим нашими читателями. И нам нужно обратить внимание на охват по подписчикам и на количество позитивных реакций, там лайки, репосты, комментарии и так далее. Еще есть хак. На самом деле статистика записи доступна не всем, а тем, у кого от 2000 подписчиков. Но вообще, на мой взгляд, как-то странно. Речь идет... А личные странички или в а, а ВКонтакте бизнес? Да? А, а, да, о сообществе. Да. На мой взгляд, как-то странно. Вот ты ведешь бизнес, ты хочешь понять, насколько вообще нравится твой контакт или нет. Ты только открыл свое сообщество, а у тебя такой возможности нет. Ну, как-то странно. Uh -huh. И таргетологи нашли хак. Стоит только создать любой пост в формате записи в ленте в рекламном кабинете, как с этого же момента у тебя открывается статистика записей, и ты можешь анализировать. Пускай у тебя даже всего один подписчик, но у тебя эта статистика будет доступна. И этим нужно пользоваться. Супер. Анастасия, еще один вопрос, наверное, уже завершающий. Вы, как правильно звучит, основатель да, вот, академии, нет. Преподаватель в официальной академии ВК-бизнес. Что это за академия, чему-то мучают, как туда попасть? Это вообще очень классный проект от команды ВКонтакте. Суть в том, что команда ВК поставила для себя задачу. Как научить пользователей вести бизнес ВКонтакте простая, логичная, uh -huh. целевая. И для этого они пригласили участников своей команды, то есть, тех, кто работает в соцсети, и пригласили несколько практиков, по-моему, там трех или четырех, число которых вошла я. Uh -huh. И мы по нашим тематикам начали готовить лекции, то есть, не как оно должно быть в идеальной картине мира, а как на самом деле при работе в полях, что нужно делать пошагово. Записали уроки, и они бесплатные. Можно найти их, в вот прям забить, Академия ВКонтакте, есть страницы на Вики-бизнес, есть уроки в сообществе ВКонтакте для бизнеса. Посмотреть, пройти бесплатно, удобно, и научиться, да, а зам продвижения ВКонтакте. Друзья мои, все срочно в эту академию э, обрастаем знаниями, навыками. И поскольку наша жизнь теперь во Вконтакте, давайте будем во Вконтакте. <с <с <с Анастасия, <с спасибо вам большое. Анастасия Югова, эксперт по Вконтакте. По продвижению Вконтакте. По продвижению.